Доброе утро, Ирина! Я рада, что вы тоже проснулись. Замечательно. Тоже пятерка. Ну, это, ну это делать тогда мне нечего, я пошла. Хорошо. Итак, я пригласила вас на презентацию моего курса. Курс называется «Рестарт себя». Состоит он из четырех как бы блоков, поэтому и вы видите здесь четыре пазля, которые соединяются вместе. Четыре блока представляют собой... Ну, давайте мы перейдем к следующему кадру. Четыре блока представляет собой. Так, где у нас общий? Так, что? Подождите, минутку. А. Так, так. Вот эту картинку я хотела показать. Четыре блока представляют у нас собой методы и техники, которые использую я во время этого курса. Курс состоит из трех дней и фактически энергетическое сопровождение идет три дня. Курс мы будем делать в вечернее время. И, в принципе, все вечера — это пятница, суббота, воскресенье. А что я хочу? Я хочу здесь э, видеть людей, у которых есть проблемы какие-то в жизни. Да, я хочу дать этим людям возможность избавиться от этих проблем, зарядиться по полной энергетикой, изменить, может быть, трансформировать свою энергетику. Я хочу этим дать людям также, то есть вам, да, почувствовать и прочувствовать, Энергетический массаж, дистанционный энергетический массаж, который действительно очень хорошо работает. Мы проводили тестирование, я получила замечательные отзывы. И замечательные медитации красоты, если вы брали уже, скажем так, мои какие-то курсы. Или слушали мои какие-то медитации. Есть также книга о косметике, об энергетической косметике, где используются эти медитации. То, что я хочу дать на этом курсе, это, можно сказать, выжимка из всего того, что я выучила, знаю и применяю жизнь. Родился вот такой вот курс. Пришли замечательные техники для него. Ну что ж, курс состоит из четырех блоков. Это используется блок целительных методик. Используется метод. Активной медитации, в котором вы избавляетесь от каких-то крючков вашего прошлого. Дистанционный массаж позволит вам почувствовать небывалый релакс и небывалый полет души, просто расслабление всех мышц. Уменьшение каких-то болей, ну, попутно, поскольку я целитель, идет оздоровление каких-то регионов, которым требуется оздоровление. О медитации красоты я уже сказала. Переходим к нашей, в общем презентации. Итак, на этом курсе мы учимся чувствовать энергию в нас. Давайте прямо сейчас закроем глаза. И перед тем, как мы закроем глаза, пожалуйста, напишите в чате, если у вас опыт медитативных практик. У некоторых я знаю, что он есть. Просто я... Дело в том, что курс базируется на... Не просто пришел, послушал, да, а пришел, сделал и получил результат. Все мои курсы базируются именно на этом. Немножко камеры. Ну, в принципе, все равно можно и камеры закрыть. Ах. Так, вы хотите медитацию? О! Люди ожили. Так. Виктория. Да. Ну, примерно хорошо. Замечательно. Итак, давайте закроем глаза глубоко, вдохнем в себя. И, выдыхая, представим бескрайнейший океан. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты тяжелые одежды вашего сегодняшнего дня. Снимите, пожалуйста, одежду. А что это такое? Одежду любопытства и положите здесь на берегу. Снимите одежду, у какая-то ерунда и положите здесь на берегу. Снимите одежду безразличия и положитесь здесь на берегу. Снимите одежду суеты и положитесь здесь на берегу. Снимите одежду неверия в себя. И положитесь здесь, на берегу. Снимайте одежды, как те мысли, которые приходят сейчас вам. И освобождайтесь от этих мыслей и одежды. Представьте на берегу вулкан с горящей лавой внизу и побросайте эту одежду в эту горящую. Лаву. Можно прям пачками можно. Увидите, как лава поглощает вашу негативную энергетику. Излишнее любопытство ⁇ это тоже негативная энергетика. И придите снова на этот берег. Войдите! Бежите налегке в эту прозрачнейшую воду, в эту энергию голубо-белого света и полностью растворившись, глубоко вдохните себя и выдохнув, откройте глаза. Я вот так сразу вас вела в измененное энергетическое пространство. Пожалуйста, поставьте плюсы, если все получилось. Поскольку у нас немного людей, то я все-таки буду вас спрашивать. И приготовьтесь к этому, что вы будете отвечать. Что, Виктория, что значит... А, так. Получилось. -то. Я сначала прочитала немного. Вулкан увидели? Или было что-то другое? Вулкан. У Ирины все в порядке с вулканом? Ждем mm -hmm. Ирины. Вот-вот-вот, потому что не у всех был вулкан. В была плава. Не было, там была черная дыра. И возвращается снова к тому месту, как она увидела воронку. Я скажу, что делать. Увидите, как откуда-то сверху в эту воронку наливается красная лава и полностью уничтожает всю ту черноту, трансформируя ее в нейтральную энергию. А теперь по той же схеме на лейке мы входим в голубо-белое пространство энергии и растворяем света. Можно покупаться. Глубоко вдыхаем в себя. И выдыхая, приносим это в свою физическую реальность. С возвращением Ирина, напиши, пожалуйста, все ли в этот раз получилось. Пока мы ждем то, что да. Ну, отлично, идем дальше. Это был примерный. Это была примерная пример. Это был пример работы с энергией. Не всегда можно увидеть ту картинку, которую я говорю. Вы видите ту картинку, которую показывает вам высший мир. По определению. Поэтому это абсолютно нормально. Второй пункт. Как работает наше дыхание? Наше дыхание... Замечательно. Наше дыхание работает таким образом, что выдыхая, мы как бы выходим из своего физического тела в определенное энергетическое измененное пространство. И вдыхая, изменив и сделать, сделав какие-то действия в энергетическом пространстве, мы привносим со вдохом это все в свою физическую жизнь. Очень важно, что мы, я повторяю, работаем собой, никаких манипуляций с другими людьми мы не делаем. Это очень опасно. Предупреждаю всегда всех на всех вебинарах. Итак, у нас моменты целительства будут на этом курсе. И сейчас мы почувствовали энергию, да, как она течет. С энергией можно работать, можно менять какие-то... Пищи. Мы даже пошли немножко дальше, но это, видимо, то, что сейчас требовалось. Поскольку на группу приходит энергия, поднимается именно та информация, которую нужно сделать именно сегодня и сейчас. Так это работает. У нас есть дни на этом курсе. Первый день мы занимаемся тем, что мы нас очищаем. Очищаем наше энергетическое пространство от каких-то негативных мыслей, негативных моментов жизни. Не могу сейчас вам сказать, как это мы будем точно делать. Существует масса целительских методов и масса методов с помощью активной медитации, наподобие которой мы сделали это сейчас. День второй. День второй, на нем я останавливаюсь немножко подробнее, и я хочу вам дать прочувствовать, что это действительно есть. Поэтому, если вы сейчас сидите, да, если у вас есть возможность лечь, ляжьте. Вы как бы почувствуете это, ну, ну, наверное, более лучше. Вообще я предлагаю в этот день связь через телефоны, потому что это проверено, люди засыпают. И на своем курсе я даю, естественно, какие-то рекомендации, которые я вот не просто так даю, но об этом уже позже. То есть второй день – это энергетический массаж. Чтобы вы сейчас примерно почувствовали, как это работает, просто сидите... Особо ничего не делайте. Закрой, или вяжьте. Закройте глаза. Дышите спокойно и ровно. Представьте, что в ваших стопах находится голубой шарик. Этот голубой шарик распространяется на всю вашу стопу. Вы чувствуете каждый мизинец. Вы чувствуете на левой стороне каждый ложь. Вы чувствуете мельсинец, у него идет небольшое давление. Дальше я просто не буду говорить. Следуйте своим ощущениям. Включение идут на правой стороне. Представьте, как прокатывается шарик через вашу стопу, этот шарик идет в голень, из голени медленно перемещается в колено. В колене вы ощущаете тепло и разливающуюся зеленую энергию. Дальше насытив колено, он идет по бедру, дальше проходит по поясу, захватывает часть груди и как волна, опутывающая вас, медленно катится по вашей руке. Дотрагивается до ваших пальчиков на руке. Все мышцы расслабляются. Вы чувствуете прилив волны, энергетической волны, которая как бы окатывает и расправляет вашу правую часть. Захватывая шею, освобождая ее, захватывая мускулы спины, расправляя, убирая пробки и преграду на Теперь почувствуйте, как эта волна медленно идет к вашим стопам и перемещается на другую сторону. Также, омывая, проходит голень, колено, бедро. Вашу левую часть, в груди, плечо и предплечье, я охватывая как бы руку скатывается по ней, снова до бедра. Ваша левая часть спины расправляется мускулу и все связки уничтожаются преграды сатуры Приятная волна проходит сквозь ваш крестец и возвращается снова к стопе. Ощущения приятные, вы как бы покачиваете снова, полностью расслабленные. Теперь глубоко такните себя и потихонечку соберите снова в вашем теле соберите его полностью и так, как хочется вам, ваше красивое тело. Глубоко вдохнув себя, выдохнув, я закрываю эту процедуру. Мы медленно выходим из этого состояния. Входим снова в физическое состояние и приходим сюда на вебинар. Я хочу, чтобы вы написали о своих ощущениях. Я немножко пошла дальше, чем бы мне хотелось. Все-таки называется презентация, а это не осуществление курса. Ну да ладно. Итак, ау, Очень важно. Напишите, пожалуйста, в чате о своих ощущениях. Замечательно. Ирина, супер. Вот примерно а, такого рода я буду делать. Он, Медитацию, не медитацию, а энергетический массаж, это немножко другое, но это, конечно, тоже связано с медитацией, потому что невольно наша физическая вылетает из нашего, невольно наша, скажем так, энергетическая субстанция вылетает из нашего физического и эйфорита. И, конечно, нам нужно намного больше времени. Я просто хотела показать, как это работает. Сейчас я провела э, такой смежный рефлексорно, э, скажем так, э, массаж стоп-ног э, рефлексорный. И одновременно так называемую одну часть я показала луне. Массажи. Есть эти массажи на физике, я их изучила, и мне пришла техника, как их дать энергетически, и это было очень здорово. Единственный момент, люди настолько расслабляются, что я поняла, что в конце нашего курса этот массаж давать нельзя, нужно давать именно в середине курса и выделить на него достаточно много времени. Потому что массаж способствует вот такому не только легкому расслаблению, он дает и большую трансформацию вашей энергетики, которую вы чувствуете потом на протяжении трех дней, и мне писали люди, что и неделю, вот. но это у каждого разные ощущения. Итак, второй день полностью посвящен какому-то энергетическому массажу, который мы с вами выберем и который придет с вашей же энергетикой. Главное, вы почувствовали, что это работает. Третий день составляет день, когда мы снова занимаемся очищением и наполнением наших чакр. Поэтому вот такой, вот такой удивительный рисунок. И наполняемся, конечно, энергетикой, наполняем каждый наш энергетический центр энергетикой. Работаем э, по возможности с кристаллами. Это будет зависеть от группы. Если у этих людей кристаллы дома, потому что ощущения будут более, скажем так, сильными и весомыми. Если нет, то я могу здесь... Использовать свои кристаллы и передать, так сказать, это энергетически вам. То есть это нужно посмотреть. Да? Сейчас я не буду это конкретно давать. Я думаю, люди, которые сейчас у нас находятся в чате, знакомы с работой с чакрами. Да? Есть у нас такие люди, которые не знакомы, не знают, что такое чакры не знает, что такое энергетические центры, тогда я немножко на этом остановлюсь. Так, ну, отлично. То, что Ирина знает, я уверенна. Да, Ирина? Сейчас мы немножко еще находимся в таком подвешенном состоянии. Я сама это чувствую. Это после массажа. Хорошо. Третий день представляет работу с чакрами. Соответственно, общий курс дает трансформацию, я не побоюсь этого сказать, мыслей, трансформацию физического тела и трансформацию духовного тела. Конечно, я многое сейчас не сказала, но примерно представление у вас есть. Курс не случайно называется «Реставр». Я не скажу, что это дешевый курс, хотя, когда я делала курс, я, скажем так, учла запросы и возможности всех слоев населения и попыталась создать именно продукт, который доступен каждому по его возможности. Поэтому сейчас я представлю самый интересный момент, когда у нас люди Убегает из чата. Сейчас я вам представлю еще раз страницу, как это выглядит. Одновременно я дам вам ссылку, чтобы у вас была ссылка этой странице. Сейчас. Вы можете прямо сейчас пройти по этой ссылке и посмотреть, как устроена страница. Я примерно представляю сейчас вторую часть, нет, третью часть страницы. То есть есть заглавная страница. Да, Алексей, вы, конечно... Все пропустили. Но э, если вы мне напишите ваши данные, то я пришлю вам запись. Но вы пришли вовремя. Да? Так, Алексей удрал и решил, что это для него. Но идет тоже энергетический отбор участников этого курса. Я не буду курс проходить, допустим, с каждым. Я думаю, энергия сама выберет, кому это нужно. Итак, существует главная страница, на которой вы сейчас, надеюсь, находитесь. Да, эмблему курса вы уже видели. Если вы переключите, нажмете кнопочку, кто ведет этот курс, да, вот здесь у нас есть... Да, вот, нажмете эту кнопочку да, на странице, то у вас выйдет примерно... Вот такая картинка. Да? Кто у нас из Израиля, пожалуйста, порадуйте. Вот Это, так сказать, пройденный курс по целительству, который я делала у своего учителя в Израиле, который дал мне очень много и вообще перевернул мою жизнь когда еще сама того не знала. Здесь написано, кто ведет этот курс, да, что я себя представляю. Вы можете вот здесь как бы, да, работает. Здесь пройтись. Нажать кнопочки и посмотреть, тут расположены мои сертификаты. Далее мы переходим к самой интересной части. Это цены курса. Итак, вы можете заказать курс целиком, и это VIP. И пройти, скажем так, помимо, получить помимо этого курса еще дополнительно мою консультацию. Ну и мое энергетическое сопровождение, так сказать, все три дня, которое будет более углублено для ВИПовских клиентов. То есть на протяжении трех дней. Можно сказать, 24 часа в сутки я буду с вами. Да? ну, конечно, дайте мне немного пасху. Стоимость, как вы видите, 12 тысяч рублей. Не такая большая стоимость для такого курса. Просто курс совершенно новый. Вам повезло. Для других участников стоимость будет... Больше, то есть стоимость этого курса будет возрастать. Теперь, да, я хочу сказать, что если вы бы вы просто берете просто три дня участия в курсе, вы также, конечно, получаете мое энергетическое сопровождение. Этот курс стоит семь тысяч рублей. Он включает в себя полный курс с медитацией, с работы над собой и с энергетическим массажем. Для тех участников, у которых нет возможности какой-то денежной взять вот такой курс, или может быть вам не нужна работа с чакрами, или какой-то определенный раздел, вы или вы не знаете, хотите ли вы брать целиком курс, и хотите просто как-то попробовать, для таких участников есть особое предложение за 3200 рублей, в котором вы можете выбрать определенный день. То есть вы участвуете не все три дня, а вы участвуете один день. Да? Либо вы выбираете день, с активной медитацией и отрабатываете какие-то моменты свои, допустим, с прошлой жизни или то, что встанет. Да. Либо вы берете только энергетический массаж и наслаждаетесь релаксацией и целебными свойствами этого массажа, конечно, с энергетическим сопровождением. Я его примерно вам продемонстрировала. Или вы берете такой раздел, такой момент, как энергетическую работу с чакрами, где мы занимаемся прочищением, очищением чакр и уравновешиванием нашего физического и духовного. То есть, пожалуйста, на выбор вам. Думайте, решайте. Я хочу дать вам мой скайп-контакт, брошу прямо сейчас. Кому нужна, допустим, какая-то консультация, это мой скайп. Да. Вы можете также присоединиться ко мне в скайпе, задать какие-то вопросы. Если вопросы короткие, отвечу. Я могу также сделать какую-то небольшую информационную консультацию по всем темам, которые вас интересуют. Или предложить вам какой-то из моих продуктов помимо этого курса. Вот э -э -э так. Сейчас вернемся снова на начало. Мы получили всю, ну вернее, давайте вернемся в конец. Мы получили всю информацию, необходимую вам. Тоже прямо сейчас готов взять курс и пройти его, ну, скажем так, ну прямо на днях, ну, скажем так, через неделю. Потому что завтра у меня день консультаций, у меня сегодня был вебинар. И записалось много людей на консультации, поэтому завтра у меня день консультации. Поэтому если мы проводим этот удивительный курс, мы проводим его в конце недели. Надеюсь, что к нам еще присоединятся. Сегодня у нас, у нас есть два участника, но они сегодня по причинам того, что они сейчас находятся на другом курсе, не смогли к нам присоединиться. А это участники, которые меня ну, уже сказали, что они возьмут этот курс. Итак, поставьте, пожалуйста, давайте не будем смотреть сейчас на деньги. Поставьте, пожалуйста, в чате. Всегда есть какое-то удивление от меня и сюрпризы, поставьте, пожалуйста, в чате плюс, как вам понравилась презентация курса. Сделайте, пожалуйста, следующее, не плюс, а поставьте отметку от 1 до 5. Хорошо. Вы с нами уже прощаетесь, или вы поставите... В от 1 до 5 оцените, скажем так, этот курс. Лично для вас. Независимо. Так, хорошо. Замечательно, спасибо. А другой наш участник, Ирина, тоже замечательно. Второй вопрос к вам. Хотели ли бы вы пройти этот курс? Просто напишите плюс или минус, или не знаю. Я объясню, почему я спрашиваю. Спрашиваю не просто так. Хорошо. Что нам скажет Виктория? Ждем Виктория. Виктория, хотели бы вы получить такой курс? Да, я понимаю, Виктория. Кстати, у нас Украина, на да, немножко унизилась. Я говорю сейчас независимо от финансового вопроса. Потому что я буду проводить что-то типа викторины, поэтому я и спрашиваю. Поэтому все равно присоединитесь ко мне в Skype. И когда вы будете присоединяться, напишите, пожалуйста, э, напишите, пожалуйста, э, не знаю, возможность участия в курсе. Да, тема очень интересная, тема абсолютно новая. Вы получите намного больше, чем вы ожидаете. Сейчас я. Курс есть курс. Хорошо. Я поняла. Теперь, пожалуйста, напишите, поставьте плюсы, кто... Готов участвовать в викторине. В викторине, нет, я бы сказала, в розыгрыше, в лотерее. Просто если у меня есть такая идея, если наберется достаточно участников... которые с удовольствием будут участвовать в лотерее, то мы сделаем настоящую лотерею, и человек выиграет полностью, то есть абсолютно полностью этот курс. Полностью с ВИПом и совсем на свете. То есть три дня этого курса, привет Ольге, Ольга, напишите, пожалуйста, ваш, вашу почту. Или я бросала здесь скайп. Возможно, вы знаете мой скайп. Да? Пожалуйста, напишите, чтобы я сбросила запись этого курса. Вернее, это презентация этого курса вам. Итак, еще раз. Вы, к сожалению, все пропустили, но может быть... А, Ольга, напишите, пожалуйста, вы участвовали в тестировании курса? Нет, да? Хорошо. Ольга что-то у нас ушла. Хорошо, напишите, пожалуйста... Напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсы. Те, кто хотят вот уже прямо сейчас участвовать в викторине и выиграть такой курс. В викторине, либо в лотерее. я еще не знаю, как я буду это проводить, потому что реклама этого курса только началась. Вы первые, так сказать, участвуют. Да. Виктория, хорошо. Ирина. Хорошо, присоединяйтесь ко мне в скайп. На этом я закончу мой вебинар. До встречи в скайпе. И я с удовольствием вас жду либо на курсе, либо участие в лотерее, и, может быть, кто-то из вас выиграет. Итак, всего доброго, хорошего вам дня. Не могу вас просто так отпустить. Закройте глаза, глубоко вдохните в себя и выдохнув, представьте бескрайнейший океан. И как вы собираетесь в этом океане из различных кусочков света ваша аура светится глубоко вдохните в себя и в этом состоянии придите в себя в свое физическое тело в свою реальную физическую жизнь сегодня и сейчас глубоко вдохните в себя Выдохнув, сегодня и сейчас. И принесите весь тот цвет в свою физическую жизнь. С вами была Ольга Бемя. Приходите на мои курсы, приходите на мою страницу, присоединяйтесь в Skype. Пока!